Возлюбленный. Граф готов скрестить с вами шпаги. Пошел. Ну, Добейте его. Так, опять чужими руками, господин трус. Господин граф, откройте! Господин Тебюсей, это я, Рэмин! А Богу, уже не одни. Стоять. Стоять. Стоять, да, ну, слава Богу, мы не опоздали. Помогите! Госпожа, а, господин, господин, рад вас видеть. Ого, да здесь убивают, я вижу. Госпожа, что с вами? И неплохо И убивают. убивают. Госпожа, браво, я. Здесь? браво. Я рад, что вы еще живы, господин Демоцаро. Так что, может быть, хватит, господин главный Ловчий? Я думаю, будет лучше, если вы нам позволите уйти. Если нет, то мы... Я уже сказал. Пройдем по вашим делам. Вы пришли, чтобы остаться здесь, клянусь вам, вы здесь и останетесь, господа. Очень рад, буду убить вас еще раз. Ну что ж, значит, вы сами это уходите. Ами, уводите. Нет, Лови, я не уйду без тебя. Уходите! Я вас догоню. Нет, нет. Я сказал, уходите! Я не уйду без тебя. Я останусь здесь до конца. Тварь. Бесстыжая тварь! Ты хочешь остаться с ним? Осторожней. Ты с ним и останешься! Годяй! Прими! Прими! мерзавец! Дерна. Так умри же, негодяй, еще. еще раз! Ух! Потерпи! Потерпи, я сейчас за тобой вернусь! Сулюк, уходим! Деда, пошли! Сырлюк, прикрывайте Ану! Хотел. Я тоже не хотел. Держи. Клянусь дьяволом, мне начинает казаться, что я все-таки отсюда выберусь! чувствия обманули тебя, Диана. Ты, ты сама все видела. Я обещал тебе беречь себя и сдержал слово. И мне удалось убить меня. Я, слава богу, жив, а Масарова умер. Я умру! Ну сначала я. Уберу! Дьяволом, ты этого не увидишь! Государь, отомстите за господина Дебюси. За господина Дебюси? Да за господина Дебюси, которого 20 убийц этой ночью закололи. Недаром их было 20, потому что 14 из них он убил. Стало быть, господин Дебюси мертв. Да, государь. Значит, он не дерется сегодня утром? Я же вам сказал, он убит этой ночью, Предательский убит. Государь, я знаю, вы не любили его, но я клянусь, он был предан вашему величеству. Он бы пролил кровь за своего короля всю до последней капли, иначе он бы не был моим другом. Да. Я знаю, господин Дебюсси был лучшей шпагой королевства. Однако его смерть заслужена. И, разумеется, я не стану вступаться за прелюбодея. Государь, вы вправе осудить его. Но я прошу вас, выслушайте меня до конца. После того, как несчастный Бюсси Около получаса бился в комнате. После того, как ему, израненному и окровавленному, почти удалось спастись. После этого случилось самое страшное. Бедный бесит сынлюк. Это ты, сын Я убил мансоро. Так мансаро убит. Да, мансеньор. Вот он. я ошибся, господа. Господа. Заклинаю. Помогите мне. Вы еще можете меня спасти, господа. Какой Как вы неосторожны, монсеньер. Чего бояться, Арили? Здесь нет живых свидетелей. Господа, я прошу вас, Арили, что прикажете, монсеньер? Отвободи его от страданий. Что? Это вы, ваше высочество. Слава Богу, это то, что я искал. Королем Франции я пока не стану, но зато не буду обезглавлен по обвинению в государственной измене. Идем. Нам больше здесь делать нечего. Как? Мосен. Одиана. А Эта женщина меня больше не интересует. Да. По-моему, сюда идут мосенор. Да. Нам надо уходить. понял, Реми. Мерзавцы. То, что ты сделал, не под силу никому. Ты меньше, чем Бог, и бессмертен. Но, без сомнения, больше, чем человек. у вас отмещение. Я прошу у вас правосудия. Ибо мне дорог мой король и в особенности честь моего короля. Я полагаю, что, убив господина де Бюсси, вам оказали весьма плохую услугу. Если теперь ваши друзья победят на дуэли, то все скажут, что они победили только потому, что вы, ваше величество, приказали убить Бюсси. И кто же это скажет? Смерть Христова. Да все! Нет. Сударь, никто этого не скажет, ибо вы сейчас назовете мне имя убийцы. Принц! Убийца, это друг. Берегите силы Мажиро. Непременно последую вашему совету. Однако, господа, Анжуйцы заставляют себя ждать. Рука! Мне кажется, плохо выспались. О, господа, наконец-то. Господа, мы имели честь ждать вас. Простите нас, господа, но мы задержались, поскольку ждали одного из наших друзей. Господина Добеси? В самом деле, я не вижу его. Очевидно, сегодня утром его придется стянуть сюда за уши. Спокойно, спокойно господа, мы ждали до сих пор, можем подождать еще. Честно говоря, мы были уверены, что господин Добеси уже здесь. Увы его нет. Ну что ж, будем надеяться, что господин Дебеси рано или поздно появится. Господин Дебеси не придет. Как это? Не придет? Значит, храбрейший из храбрых испугался? Этого не может быть. Вы правы, господин Дакилюк. Я повторяю, господин Дебеси не придет. Но... Почему он не придет? Потому что он мертв. Мертв? Это невозможно, нет. Да. Его предательски убили. Мертв. Вы не ошибаетесь, господин Шико? Нет, господин Депернон, я не ошибаюсь по дороге сюда, я побывал в доме графа де Монсаро и видел все собственными глазами. Эй, господа! Э -э -э -э -э! Пустите меня, господа! Крой друзей и к замещению! Я убью их, господа! Пустите меня! Ваши скорбных слова слышится какой-то намек! Да, черт возьми, да! Что все это значит? Ищи того, кому преступление выгодно. Послушайте, господа, объяснитесь громко и ясно. Для этого мы сюда и пришли. И повода, чтобы убить вас, у нас сто раз больше, чем было. Тогда за шпаги и покончим с этим побыстрее. Как вы петушитесь, господин Гасконец. Вы так не торопились, когда нас было четверо против четверых. А разве это наша вина, что вас только трое? Да, ваша. Бюсси убит, потому что кому-то выгодно, чтобы он лежал. лежал в могиле, а не стоял на поле боя. Поняли вы? Я достаточно ясно выразился. Мы поняли вас, господин Д'Антраге. Уйдите, господин Д'Эпернон. Мы будем драться трое на трое. Пусть эти господа увидят, способны ли мы воспользоваться несчастьем, которое плакиваем так же, как они. Приступим, господа. Приступим. Когда вы увидите, как мы деремся под открытым небом, под взглядом Господа, тогда вы рассудите, являемся сильными убийцами. Час назад я вас просто ненавидел. Теперь же вы мне омерзительны. Час назад я бы вас просто убил. Теперь же я изрублю вас на куски! В позицию! В позицию! В позицию, господин! В позицию! Да. В позицию. А как же я? По условиям в поединке должно участвовать восемь человек. Молчаки Дебернона, убирайтесь отсюда! Господин Хараберс, идите сюда! В дело, дело. Идите сюда. иначе вы можете запачкать еще одну пару сапог о чем вы говорите господин дурак объяснитесь я говорю что сейчас на земле будет кровь и вам придется ходить по ней как нынче ночью. За это признателен. Ибо этим утром господин Дебюси собирался поднять оружие против Вашего Величества. Ты лжешь! Ты лжешь, убийца! Ты убил Пюси, как убил всех своих друзей одного за другим! Ты убил Пюси не потому, что он был врагом короля, а потому, что он был померенным всех твоих тайн! Мансаро, вот кто хорошо знал, почему ты затеял это преступление! Меня оскорбляют в вашем присутствии, брат! Правосудие, государь! Правосудие! Проклятие. Почему не король? Правосудие, Государь! Ваше Величество! Накажите меня за то, что я спас ваших друзей от неминуемой гибели и за то, что я обеспечил блестящую победу вашему делу, которое также и мое дело. Государь, ваш брат взял под свое покровительство ваших друзей горе ему, а твое дело – проклятое дело! К чему бы ты ни прикоснулся, на все ты навлекаешь гнев, господень! Теперь даже убийцы спасают честь королей! Убей! убей меня! Я тоже без шпаги, подлец! Прекратите! Прекратите, господа. Я приказываю вам.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 Господи, король. Прекрасно, шамбер. я иду. Да здравствует король. Давай, шамбер. Проклят миллион. Вперед. Да здравствует король. Смерть, конжульца. Позвольте замолчать сударь. Не смейте оскорблять. Человека, который дрался до последнего дыхания. Эй, кого? Кто еще не умер? <связывая> Умный! Проклятый меня! Господи Иисусе, он убил меня! Здравствуй, король! Спасибо. Деворо, я... А там еще... Как... быть, господин? Нет, Я... готов Я... Я... Господи, Нидокеллёс, нас осталось двое. Увы. Вы храбрый человек. Я предлагаю вам жизнь. Сдавайтесь. Почему? Я должен сдаваться. Разве я уже лежу на земле? Но на вас нет живого места. А я почти невредим. Но у меня еще есть моя шпага. Сейчас у вас ее не будет. В честью клянусь, я не виновен. Смертью все, вы верите мне. Я верю вам, сударь. Я верю вам. Бегите, бегите, немедленно. Король не простит вам. Я не оставлю вас здесь, даже под угрозой Шафота. Бегите, молодой человек, бегите, не искушайте Бога, о нем позабочусь я. Прикончите меня, сударь. Или оставьте мне мою шпагу. Она останется с вами, граф Декилюс, я даю вам слово. Мы могли бы быть друзьями. Я бы гордился этой дружбой, граф Декилюс. Уходите, Антраге. Ваша жизнь стоит этого. А мои друзья? Я позабочусь о них, как я о друзьях короля. Прощайте. Бегите! Бегите, антроге! Прощай, Леварова. Прощай, реберак. Что с ними? Двое мертвы, третий вот-вот испустит дух. Кто третий? Кирюс, государь. Здравствуйте, мой любезный, господин Шико. Это я. Я в Бургундии. Вы вы знаете, в этом году здесь ожидается богатое урожай винограда. Говорят, король государь наш, которому я спас жизнь, Но ну, мне так кажется, все еще очень печалится по поводу гибели своих друзей. Что ж поделаешь? Да, что поделаешь. Мой бедный король 15 дней не отходил от постели умирающего Келюса, моля Бога сохранить ему жизнь. И Господь смилостивился. Келюс пошел на поправку. Проведению было угодно оставить жизнь тому, кого король любил больше других. На рассвете, когда вы еще спали, я молился и благодарил Господа за то, что Он спас вашу жизнь. Государь, я так люблю вас, что Господь не позволил мне оставить вас одного. Тише, тише, не разговаривай. Ну что ж, вот и закончился очередной акт этой бесконечной пьесы под названием «Жизнь». Сохранятся сцены, сохранятся декорации, сохранятся роли. Сменятся только актеры, которые станут эти роли играть. И эти новые актеры будут также страдать, также радоваться и также убивать друг друга. Ведь люди всегда пренебрегают главным ради каких-то смутных иллюзий, ради предрассудков, политических идеалов, ради денег, низменных страстей. Я думаю, Бюсси и Монсеро тоже стали жертвами своих иллюзий. Они словно торопили свою судьбу. А Диана после той страшной ночи исчезла. В Париже ходят слухи, что она поклелась отомстить герцогу Анжуйскому. Диана... Иногда мне кажется, что она была неспослана небом, как ангел смерти. А последний рыцарь Франции, искал своей гибели во имя любви, и он ее нашел. Да, Господь дарует нам жизнь, а мы превращаем ее в бессмысленную суету. А вот мой куманек Гранфло наверняка знает, что надо просто жить и радоваться каждой минуте прожитого дня. А может быть, это и есть самое главное из всех наших дел. Любезный господин Шико. Вы привезите короля в мою аббатство. Мы угостим его вином 1550 года. Я раскопал его в моем погребе, представляете? Не сомневаюсь. Ужанота развеселит короля. Преподобный Приор, Гранфло, наш покорный слуга и друг. Ой, чуть не забыл. Скажите королю, что из-за хлопот с виноградником у меня еще не было времени помолиться за душу его друзей, как он просил. Но как только будет закончен сбор винограда, я обязательно этим займусь. Ваш горанфлор. Ну что ж, вход в Царство Небесно этим беднягом обеспечен. Аминь.